Всем привет дорогие друзья, хочу вам рассказать о Суперкопилке, которая работает уже более 10 лет по всему миру. Тут можно начать зарабатывать. При регистрации вам дают бонус, это 10 долларов бонуса. На эти средства вы создаете инвестицию. Во вкладке график выплат. При пополнении минимум на 20 долларов вы получаете еще один бонус это в размере 10 долларов и в общем у вас 20 долларов бонусных и 20 ваших. потом вы заходите в график выплат как покажу пример выбираете ну на вашей будет это первая неделя Первая неделя, самая первая ну, вот Нажимаете, вот, например, создать депозит. Ну, вы будете создавать на первой неделе. Указываете любое название. Указываете сумму. Отобразить, сколько выплата. И нажимаете добавить. Ничего сложного нет. Если вы будете инвестировать минимум хотя бы 20 долларов, у вас будут все преимущества проекта. Вы можете участвовать в акциях конкурсах разных и выиграть соответственно ценные призы если вы инвестируете меня 20 долларов и вам плюс дают 20 долларов у вас в общем 40 вы создаете программу на первой неделе с вкладом 10 долларов с выплатой через одну неделю это 11 долларов потом создаете вклад на вторую неделю со вносом 20 долларов с выплатой через две недели 22 доллара и создаете на третьей неделе вклад 10 долларов, с выплатой через одну неделю 11 долларов. И вы зарабатывать будете с вложениями 2 доллара в неделю и 8 долларов в месяц. Если у вас инвестиция будет больше, соответственно вы будете больше зарабатывать. Срок оккупации инвестиций, если вы будете получать 8 долларов в месяц, это около 3 месяцев. Если будете участвовать там в акциях, конкурсах, то вы можете даже за месяц окупить вашу сумму инвестиций. И иметь уже свой пассивный доход на постоянной основе. Друзья, покажу вам свой кабинет. Покажу вам свой график выплат в данный момент. Видите, у меня каждую неделю выплата идет по 55 долларов. Как видите, 50 я инвестирую, а 5 долларов я получаю еженедельно. Вторая неделя у меня 55, 55, 55. И вот пятая неделя у меня 34,10. Плюс у меня вот выплата еще 19,69. И как раз хватит мне на пятую неделю. Ну и соответственно у меня будет и на вывод денежки. Соответственно, я зарабатываю 5 долларов в неделю, 20 долларов в месяц на полном пассиве, друзья. Это мой, как говорится, второй кабинет по суперкопилке идет. Он самый выгодный сейчас для новичков. Основной счет, который вы можете вывести денежки на свою платежную систему, там на Perfect Money, там на Nix Money, на биржу TCCoin вы можете вывести. А потом уже соответственно вывести на свой свою банковскую карту потом счет предоплата это для создания программ сюда денежки перечисляются часть идут на основной счет проценты а часть идет на предоплату для дальнейшего создания программ промо это промокоды как говорится они действуют правда 17 недели. выплата недели сколько у меня ожидается еще на этой неделе Сумма моих инвестиций это 235 долларов 99 центов. И сколько ожидается по мои, моим депозитам. Капитал мой моих программ. Ну, проходит раз в 4 недели адаптация моих программ. Как вы видите, в данный момент. Вот у меня активная программа, как видите. 17 долларов 90 я инвестировал. Вот получаю на, на этой неделе в субботу в 16 часов 51 минуту в размере 1969 как видите это все мои программы вы видите, в данный момент архив это архивные программы которые закончились по сроку как вы видите вы можете зарабатывать если приглашает друзей например они инвестируют до 20 долларов создают на них на и программы и вы получаете как говорится. 10% это плата. Например, они создали программы на все деньги, ну, на, пополнили 20 долларов. И, соответственно, вы получаете на, на свой кабинет 2 доллара, которые вы можете в дальнейшем вывести на свою платежную систему. Если вы выводите впервые, вам нужно обязательно пройти верификацию. Там ничего сложного нету. Она быстро в течение дня делается. Выводить можно с минимальной суммой 50 центов. При первом выводе с вами свяжется сотрудник Суперкопилки. И спросит, например, на какую, сумму, на какую платежную вы выводите. Какую сумму. Ну там название любой вашей программы может спросить. Ну и вашу электронную почту для подтверждения ваших данных. Ну это первый несколько раз так сотрудник будет звонить, а потом уже выплаты уже автоматом идут, соответственно, на ваш кошелек. Если вы там новую платежку добавляете, то, соответственно, сотрудник будет с вами связываться для подтверждения, что это именно вы, а не кто-то там другой воспользовался вашим кабинетом. Друзья, тут ничего... Сложного нету. Тут есть, если приглашаете друзей, есть матрица. Матрица есть. За трех активированных людей вы получаете, считай, 15 долларов. Вот партнерку, сейчас я вам покажу. Матрицу ее нужно создать, крыльца партнерки. Вот матричный бонус. Соответственно, вы идут, создаете матрицу, вот нажимаете создать, сумма 1 тета, это 1 доллар, и нажимаете создать. После закрытия вашей матрицы, вы получаете на свой кошелек 15 долларов. Соответственно, вы, есть еще акции от Суперкопилки, это записываю отзывы о Суперкопилке с выплатой Суперкопилки 10 долларов, и можешь получать, соответственно, вознаграждение на свой основной счет. Ну не на основной, а на бонусный счет. И вы потом можете их потом выводить. Соответственно. Плюс есть сейчас акция суперпахнеры, которую если вы приглашаете тоже друзей, вы подаете заявочку на суперпахнеры. И можно выиграть тоже вознаграждение до 30 до 300 долларов от 10 до 300 долларов. Если вы минимум одного человека пригласите, то вы считаете автоматически уже заработаете 10 долларов. Если он тоже пополнится и создаст инвестицию. Соответственно, друзья. Рисков в суперкопилке нет. Она очень надежная. Каждое время она улучшается. Лучше и лучше становится. Соответственно. Внизу будет ссылка на регистрацию и соответственно будет контакты мои внизу вы можете со мной связаться я вам помогу если будут вопросы плюс тут есть поддержка в копилочке тут вот нажимаете финансовый консультант перебрасывает вас вот телеграм вы пишете вопрос и с вами свяжется сотрудник ну вы там указываете свою потом почту вас запросит там которого вы зарегистрированы, и потом с вами свяжется сотрудник, соответственно. И подскажет, что вас более интересует. Ничего сложного нет. Вы можете стартовать хоть с 20 долларов, это, соответственно, небольшие деньги. окупятся они у вас очень быстро. Чем ну, вы больше инвестируете, тем, соответственно, вы больше и зарабатываете, друзья. Проект очень надежный, платят уже более 10 лет. Так что инвестируйте те деньги, которые вам, например, в ближайшее время нужны, а вы их хотите приумножить. Всем, друзья, удачных инвестиций, берегите себя, всем удачи, всем